Привет, меня зовут Катя, я участница танцевального коллектива Radical Fashion уже целых четыре года, и я являюсь солисткой этого коллектива «Самое главное». Всем привет, я Яна, я солистка этого коллектива, и я главная. Всем привет, я Лиза, я самое главное в этом коллективе, солистка. Ну, девчонки тоже хорошо стараются, молодцы. Всем привет, меня зовут Даша. Я новая участница коллектива Radical Fashion. Я всего три месяца здесь, но я считаю, что я солистка этого коллектива и самая главная участница. Всем привет, меня зовут Наташа, я танцую в проекте Radical Fashion уже седьмой год. И объективно являюсь солисткой и главной участницей этого проекта. где Все девчонки, конечно же, со мной согласны. В нашем блоге вы увидите нашу повседневную жизнь, как мы общаемся, репетируем, готовимся к концертам. и надеюсь, вам это очень понравится, и вы не будете от нас отписываться. А сейчас вы увидите первый выпуск нашего блога. И вот здесь вот тин тин тин тин, когда вы стоите тин тин. Ты, -тын -тын -тын -тын. ты, ты, угу. ты. Она должна, она должна держаться. Прям если слетает, то с носами. Шиглез. О, водичка. Трусский дет. Трусский дет. Да, Пересайте, подергайте, по попробуйте. Да, Что я так звязал, мне без этой штуки вообще шкала. Я... Участвуйте. Я не скажу, что забудутся все предыдущие время, да? но тем не менее, по отношению с тем, что было раньше, это массаж. Вам нужно по-хорошему расслабиться, здорово, да? показать настроение, здорово. показать харизму, показать стиль, да, да, и, и, и то, что... да, да. кто их хотел. На мы Сейчас мы вдвоем стали на этой сцене вдвоем начинаем Место. вести да. В категории зелени и появились новые номинация, значит новые победители Место? Сегодня... Сегодня наш Парок, наш в нашем сочетании от начальника судьбы, но там не было места вообще Ты есть колонки, вот меточки просто опадевают постоянно я, я колокол я, я вот это меточки, я, я вот на этом, смотри, я стою Я понимаю, что я вот так вот стою, я даже вот это вот Ну что? Место tydno. просто вообще капец. Лениво, не точно, плохо. Никак вообще. Нет. Очень много неточностей. Ну, не она... не ошибок. <как> вот такие все зажатые. Ну, потому что, она... что, на самом деле, мне кажется, все о чем -то думали только о том, чтобы дать место другому человеку. Да. Там места вообще вообще не было. Я сам на начале да. на линии так наступил, но на то, что я просто думаю, ну все. Ну ужасно, ужасно. Вот меня давно так с ним не было. Надо больше улыбаться. За всех отдувается одна Катя. Лиза там частично где-то поучаствовала. Мне <как> как надо улыбаться, как придурок. Наоборот, хотел бы, понимаешь, уйти. это сразу э, настолько вдыхает жизнь в этот номер. Он, он у вас не настолько отработан, чтобы не улыбаться, понимаешь, чтобы не давать темперамент. Здесь надо хотя бы харизмы брать, если пока он ну, сырой. А еще здесь зажатость, вот здесь такие вот что-то там непонятно делаете. И, и смотришь, нужны высветить, и там закончится. Мы даже не могли выстроиться в тропиазу. Ну, э, вот это вот там выложитесь э, нахуй. Да, да, второй прям. раз. Там даже. Ну, Я... Девочки, узенько, бусенька. Здесь суперсолог. А, супер я вот глаз, Награждаю танцевальный проект Кратика Фэшн с победой в номинации. Лучший танцевальный проект в Беларуси. красивые женщины в Ничего нет увеличенного? Нет, ничего. <смех> так, как следует. Не знаю, что могу есть, чего вываливаться, скажу я.